Быть религиозным очень трудно, потому что нужно быть одновременно и экспериментатором, и объектом эксперимента, одновременно и ученым, и опытом. Внутри нет разделения. Вы играете монодраму. В обычной драме играет много актеров, и роли распределены. В монодраме вы одни. Все роли должны быть сыграны вами. Один зенский монах каждое утро громко говорил, «Где ты, Бокудзю?» Это было его собственное имя. И он отзывался, «Да, сэр, я здесь». Потом он говорил, «Учти, Бокудзю, тебе дан еще один день. Будь осознан, будь бдителен, не делай глупостей». И отвечал, «Да, сэр, я сделаю, что смогу». А кроме него никого не было. Его ученики стали задумываться, не сошел ли он с ума. Но он только играл монодраму. И в такой же внутренней ситуации находитесь вы сами. Вы сами говорите, сами слушаете, сами отдаете приказы, сами их выполняете, что не просто, потому что роли легко смешиваются, перепутываются. Очень легко руководить другими, а самому оставаться режиссером. Если роли распределены, все четко и ясно. Ничто не спутывается. Вы исполняете свою роль, то и другой должен исполнить свою. Все просто, ситуация произвольна, искусственна. Когда же вы играете обе роли, ситуация естественна, не произвольна, не искусственна. И конечно, она сложнее, но постепенно вы научитесь.